Всем привет, с вами Краша и сегодня у нас будет распаковочка. Вот, э, я сама не знаю какая, здесь какой-то пакетик, потом какая-то коробочка, э, и какие-то прикольные штучки для щека. Так, опал, здесь. смотрите, это мини-принтер! У меня будет в комнате свой принтер! Он еще и с розовыми о боже, это так мило, смотрите, боже, он такой милашка. Давайте его сейчас попробуем подключить к программе. На коробке написан QR-код, либо в Google Play, либо в App Store, у кого какой телефон. Наводим камеру на QR-код, скачиваем программу, подключаем к принтеру, мини-принтеру, заходим в программу FunPrint которым мы скачали с помощью QR-кода. Потом нажимаем вот сюда, на котика. Подключаем наш принтер. Вот здесь кнопочка. И здесь должно загореться. Потом вот сюда нажимаем, и у нас он подключается автоматически. Вот написано подключен. Потом, например, нажимаем список. Потом берем любую картинку. Ну, например, давайте вот эту. И, и, и вводим текст. Например, подпишись на канал. Выпол, выполнить. Так, и нажим А, еще можно задание взять. И лайк поставь. Все. И вот сюда нажимаем. 58 миллиметров на 71 потом печатаем вау, как красиво получается здесь вы написано подпишись на канал и лайк поставь вот уже видно так и вот так вот Вот что у нас получилось теперь у меня эти фломастеры рядышком и давайте раскрасим наши пункты которые мы уже сделали я уже подписана на канал лайк поставила на это видео поэтому все и можно еще как-то разукрасить эту картинку ну что давайте пробовать еще что-то другое печатать есть бумага как обычная бумага а4 есть та, которая может клеиться куда-то, например, как наклейка. Давайте что-то попробуем сделать. Например, здесь есть разные прикольчики такие. И сейчас я нажимаю на материал. Например, давайте напечатаем что-то из животных. Например, давайте вот этого крокодильчика. Печать. Печатать. Идет качать. И вот что у нас получается. А, и ура! А, Наконец-то получилось! А давайте попробуем сделать клейку бумагу, чтобы взять наклеечку. Чтобы открыть, надо нажать на вот эту кнопочку очень сильно а, и а, убрать а, вот эту бумагу изменить наклейкую, ложим, мы уже э, сложили э, бумагу, обязательно достаем хвостик, потом прижимаем и, э, например, давайте возьмем какую-то картинку, чтобы сделать ее наклейкой. Так, вот сюда и убираем эту картинку. Так, все. Опять заходим в материал и ищем, например, э вот такие вот прикольчики. Здесь разные артики. Э и давайте животные. Животные. Я, хочу, я, я очень давно хотела нарисовать такого, но у меня всегда не получалось. Поэтому мы сейчас э напечатаем на принтере. Ой, боже, какой маленький котик. Так. Потом отрываем. И вот такой вот котик получается. И смотрите, его правда можно наклеить куда-то. Ну, например, вот. Вот так вот он клеится. Сейчас я его раскрашу и к вам вернусь. Смотрите, какой у меня котик получился. Сейчас э, я принесу ножнички, вырежу его и приклею куда-то себе, наверное, на ручку и не знаю куда, наверное, на планшет. Вот так вот э, Убираем наклейку, саму вот эту лишнюю часть и вот такая вот наклейка у нас получается очень мило и прикольно. Вот такой вот котик, э, которым за шерстку э, держит рука. Смотрите, здесь есть баннер. Можно любой баннер сделать. Можно любую форму. Можно так сделать. То есть размер. Потом записка. Какую-то записку можно сделать. Смайлик какой-то. Нажимаем на текст. Пишем, например, подпишись. Подпишись. Здесь можно изменить шрифт. Также можно увеличить нашу надпись в, в размерах. Например, давайте на 34. Потом иконки, и здесь канцелярские есть принадлежности. Ну, давайте, например, сделаем Apple. Потом можно сделать рамку разную, вот такую прикольную. Я хочу вот эту, мне такая нравится. И сейчас надо надпись нашу чуть-чуть отпустить вниз. Вот сюда вот. Переставка. А, вот это вот мы уже не будем делать. Так, и картинки. Картинки. Так. Прогрессинг. И вот такая вот у нас картинка здесь будет. С Рокси. Так. Потом сюда нажимаем. Иногда чуть-чуть вот так вот. И давайте лучше уберем вот эту вот нашу Рокси. Или она будет черно белый Ну, давайте пусть будет черно-белый ну вот так вот она получится но я ее как раз таки и разукрасить смогу так, ждем а, мне не терпится посмотреть, как это будет выглядеть о боже а, так все, потом аккуратненько, надеюсь, открываем и смотрите, можно вырезать и вот так вот куда-то приклеить я его приклею себе в личный дневник и знаете, что самое прикольное в этой программе? Здесь можно сделать любую шпаргалку. Например, нажимаем на список, например. То есть не список, а текст. Сейчас выйду из списка. Потом что-то пишем. Например, вот так вот. Шпаргалку можно сделать в записке. Здесь, например, текст. Например, 5 умножить. Сейчас сделаю умножить. Где знак умножить? Все, умножить. На 5 равно 25. Уменьшаю, чтобы был малюсенький шрифт. И можно так сделать очень много примеров. Сейчас я сделаю и к вам вернусь. Вот, например, я себе написала шпаргалку. Вот. 5 умножить на 5 равно 25. 15 плюс 15 равно 30. И 1300 плюс 1300 равно 2600. Так, печать. Она такая маленькая. Идеально просто для шпаргала, конечно, мне тоже еле видно. Еле видно. Вообще круто. Надо чуть-чуть э, такое же сделать, только чуть-чуть надписи побольше, да? Сделаем надписи чуть-чуть больше. Так, ну, например, давайте вот так вот. Даже на 13. Так, Печать. Печать. И, кстати, я забыла написать 1300 плюс 1300, ну нормально. А -а -а. Так, мы решили сделать на двадцатке, потому что вообще не видно. Mm -hmm. Вообще мини-мини-мини шерифт. Так, и давайте чуть-чуть понеже сделаем. И давайте иконку какую-то, вот такую, например. И, и как ее уменьшить? А -а -а. Так, может как-то можно... Подождите... А вот все нашла, все ее можно уменьшить и вот сюда, например, поставить. Так, печать. Здесь будет хоть чуть-чуть побольше. Ура, все видно, <coughs> наконец-то. И знаете, куда? Короче, эту надпись можно куда-то приклеить, например, себе на руку. Там. Давайте сейчас попробуем вырезать. Вот так вот вырезать. И приклеить, например, ну, давайте, знаете куда? Вот сюда. И смотрите, идеальная шпаргалка. Те, кто э, не знает, как отвечать, э, по вот, пользуйтесь. А лучше выучите и не парьтесь. И, кстати, этот принтер заряжается от USB шнура. Смотрите, какая у нас красивая тетрадочка получилась. Здесь э, мини-шпаргалка, потом здесь написано ТИИ. Здесь можно для ежедневника или личного дневника раскраски. Короче, много разных приколечек. На шоц снимем а еще э, многие разные раскраски. Ждите на шоц. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока и не пропускайте наши новые видосики.